Hammer H1 – гражданский внедорожник на основе m 998 Хамви, который был создан AM General. Автомобиль выпускался с 1992 по 2006 года и был первым произведенным в модельной линии Hammer. Первоначально он был известен только как Hammer, однако в 2002 году на совместном предприятии General Motors и AM General GM начал продавать Hammer H2, который был построен на шасси Chevrolet Tahoe.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 Эта реплика под стать своему оригиналу превосходно держит дорогу и легко управляется. Пришло время огроменной техники. Это дамы и господа Татра 813. Крупнотоннажный грузовой автомобиль военного назначения чехословацкого производства. В основе конструкции традиционная для Татра хребтовая рама, представляющая собой трубу, внутри которой располагаются элементы трансмиссии.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 А это очень красивый Форд, выполненный в большом масштабе. Для него, как мне кажется, великолепно подобрали окрас. Кроме того, сделали суперудобное управление, а также оснастили мощными и надежными комплектующими. Ну а что из этого вышло, посмотрите сами. Вы вообще могли предположить, что какие-то ребята возьмут и просто-напросто засунут реальный двигатель в игрушечную машинку? М? Вот и я тоже о таком подумать не мог. Но эти чуваки превысили все мои ожидания –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 Ставь лайк, если тоже никогда не смотрел гонки от начала и до конца, но всегда интересовался ими и балдел от тачек. Там они просто как с иголочки. Все такие ровные, красивые, с идеально вымеренной эргономикой и физикой, с рекламой топовых брендов. Гоняют со скоростью до 300 км в час и входят на ней в повороты. Короче, ну просто космос. И эта игрушка, кстати, не стала исключением. Да, 300 км она вряд ли поедет, но приличную скорость набрать точно сможет. Ты только посмотри на нее. Интересно, если вытащить этого водителя из машинки, покажет ли она меньший результат по времени? Или такой незначительный вес роли не сыграет? Ну а этот молодой, или погодите, уже такой пожилой человек больше подойдет фанатам ретро-техники. Тачка сделана в масштабе 1 к 5, что заслуживает похвалы. Мало кто осмелится делать ее в таких габаритах, потому что нужно еще больше париться о каждой детальке, ибо чуть что, все сразу будет заметно. Но здесь слава создателям таких оплевух нет. Все идеально, красиво и четко. Ретро-тачка, несмотря на свои годы, быстро ездит и легко управляется. Я бы на нее еще вот эту вот штуку добавил, как в gta чтобы она качалась и был бы счастлив, согласны со мной. Или чего-то я уже перебрал с тюнингом. А у этой штуки название рок Bouncer». Знаете, как оно переводится? Оно означает тот, кто прыгает по камням или по скалам. Короче, вы уже догадываетесь, на что игрушка способна и что сейчас будет, да?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 Ну а в прошлом конкурсе победил Юрий Гапликов. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!